Ты станешь героем, ведь это важнее всего, да? Девчонка, я и так герой. Может, ты Всем привет, с вами Мир, на этом... Бэнэна. Несмотря на то, что он пишется как БАНАНА, не надо его вот так произносить, иначе вы будете звучать как Миньон. Ну, со словом Банана все достаточно просто. Даже если вы не можете его произнести нормально, вы точно знаете, как он пишется. А это что? Если вы сказали Мандарин, то Мандарин это китайский язык. В крайнем случае можно назвать его Мандарин Оранж. Но, ну, скорее всего, вас никто не поймет. Для любого англоговорящего человека правильно он будет Tangier. Дальше идем. Как насчет немного muscles? Нет, это muscles, которые мышцы. Muscles, которые мидии. Это амонимы и обратите особое внимание порядок L и -E в -E, этих словах. Далее идет PA груша. Достаточно легко запомнить, как пишется. Берем углу пи, поставляем к нему и e, ухо. Получается PA груша. Продайте его с аммонимом п пара, который пишется как пи плюс эр, воздух. Но следующая пара слов, которые не являются аммонимами в прямом смысле этого слова, но они достаточно близки. Это слово coconut и cocoa. Like cocoa. Cocoa. Cocoa. Обратите внимание, то что слово слой Coconut переслог длинный и второй короткий. Если вы произнесете оба слуга длинными, то на сети услышит что-то вроде COCONAT, что будет переводиться как какао-орех. Что, естественно, не может быть правдой, потому что какао это не орехи, а бобы. Итак, теперь, когда мы все собрали, возникает вопрос: какая между ними связь? Связь между ними достаточно простая, всех можно почистить. Вопрос только заключается в том, что почистить можно только три предмета из пяти, и ваша задача сейчас найти два лишних. Время пошло. Так, значит у нас осталось банана, Tangerine и Pear. И чистятся они все одним словом, потому что у них мягкая кожица. Любая кожица, которую можно легко снять без каких-либо усилий, будет чиститься словом. Ассистент, продемонстрируйте, пожалуйста. Окей, okay. I'm a banana. I'm a banana. Peel the banana. Peel the banana. Now go! Banana. Все, достаточно. Okay. Ну, в общем-то, добавить здесь больше нечего. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!